Всем привет, друзья! Меня зовут Максим, вы на канале Шампунчик Games И сегодня вы попали на, на пятую часть По... Ну, точнее, на вторую часть По деланию бункера И на пятую часть... нет, точнее -мо, я запутался Короче, вы попали на пятую часть Украшения деревни Мы будем с вами продолжать делать бункер Я тут сделал один механизм А именно, анти Точнее, анти Это у нас вот, таки... вот такой вот Такая вот команда. Вот мы, к примеру, возьмем сейчас яйцо призова крипера. Понаставим много криперов. Включаем. И их уже нет. Ставим, они сразу же тут исчезают. Это ну, там вот команда. И мне кажется, вот как бы сделать команду, которая будет убивать летучую мышь. Monsters name пассив спим. хотя бы не будет вот этих зомбаков плюс но будет летучая мышь. Ну и курочки. Не знаю, откуда они тут испании Зачем? Этот командный блоки оставлю, он может пригодиться. Не знаю, серьезно пригодится он или нет. Так, теперь я даже ничего не подготавливал сейчас я не знаю, что мы, что мы с вами будем делать тут. Мы с вами в прошлой серии сделали склад. Но ну, я же говорил, что я здесь, вот, как вы видите, сейчас вспомните. Вот видите. Как я вам и говорил, я сделаю сейчас свою комнату. Но сделаю ее настолько бронированной. А, нет, все нормально. Так, теперь мне нужно так вот сделать. Что потом? Тут я уже позже никакие не буду делать, потому что это Это просто комнат. Это не склад, где бы все ресурсы деревни, а может даже и всего, всего сервера будут. Потом может быть, сделаем банк. Не знаю. Кстати, ребята, вот сейчас вот я могу не просить вас писать в комментарии, сделать ли мне банк, потому что... Так. Потому что... Потому что я сейчас, наверное, буду даже вот эту серию снимать. Сейчас это уже вторая серия. Получается, мне на неделю всего хватит. Так, все. Угу, Можешь сплиты взять. И вот так вот сделать. Такой вот вход. У меня будет тут такой офис. Теперь все нашим любимым делом Я тоже вот так вот сделаю. Ах, все, ладно. Вот так вот. Тут будет у меня вот такой вот столик вот такое вот сиденье тут будет чтобы я типа вот так вот сид и вот такой да мы что-то хотели сдавайте быстро у меня не так много времени так у меня тут будет свой а хотя нет свой мини склад у меня тут будет так где б его сделать хотя не лучше тогда вот здесь вот сделать так вот. а тут сделать вот такой вот шкаф с подсветкой ну вот такой вот подсветкой так теперь берем а, сундуки тут сундук вот так вот заходишь тут много сундуков теперь берем вот так вот дверь дверь потом берем ступеньки О, вообще красота. Так вот сюда, вот так вот зашел, спрятался. Так. Вот такое вот тут сиденье будет. Это не сиденье, это кресло. Вот так. И люк сюда поставим. Я бы еще сюда, знаете, ультра полублок, чтобы она, вот эта часть была, как плита. Ну, ну и ладно, вот так, типа. Ну и ладно, так пойдет тоже. Так. Вот. Вот он настоящий пельмень. Я вот так тоже сделаю. Такой вот классный потолок. Так, что мне еще тут в комнате сделать? Сундуки есть. То... фига себе посмотрите офигеть текстурпак типа, называется и тут все так сильно изменилось Но я уже начинаю более менее разбираться так кстати я хочу еще все взять этот горшок картину и Оранжевый тельпа. Вот так. О, он даже вот с такой вот штучкой. Сюда нужно какая-то большущая картина. Так. А, 4 блока. А есть какая-то 3х3? Такие новые Не нужно тогда. А -а -а. Нет. Там еще какая-то была. Ладно, есть... Во. ну, давайте. Вол. Нет. Много в Давайте еще сюда. Давайте вот так вот сюда поставим. Сюда не будем ставить. Ну, вот и все. Вот так вот заходишь. вау, это очень красиво вот так вот. Выглядит вот так вот и сыворотся. Все такой фэншуйский дом. Вот. Все отлично. Офигенно. Тут так сидишь, что-то делаешь. Потом решил тут что-то взять. В принципе, три сундука это достаточно много тут. Ой. Тут, конечно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, пятнадцать, тридцать сундуков. Так, 30 умножить на сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть на девять. Тридцать. 30... На сколько-то тут? Так, а вы не будете сейчас видеть-то? Ладно, сейчас быстренько калькулятор после зайдем калькулятор получается 6 умножить на 9 54 умножить на, на 30 1620 так получается 30 сундуку Сундуков, сундуков по 1620 слотов. Так, сюда По 1620 Ну, 30 сундуков, 1620 слотов. Так, обратно. Вон 3620 Ну, слотов, да Склад Отлично и еще одно такое шампунчик и смотрите ребята Вот смотрите вроде обычный дом что? Чего? Да вроде обычный дом ничего такого удивительно просто ну да что такого в этом доме Это что он вот так вот тут такой ой тут в такой горе Потому что у него тут что-то непонятная какая-то фигня а вот, типа, реально, вот сейчас вот, если вот всякие пределки упадут, это, ну, серьезно, это пределки. Потому что, типа, ну, что можно заподозрить вот в таком вот доме? Ну, еще вот так надо. А, нет. Все-таки, я думаю, там освободится это место. И, типа и что-то, что он типа в горе. Так много. Ой. Таких много по регенерации Майнкрафта. все. Все, мы же выкинуть. И в принципе. В принципе. Эту серию я уже могу закончить. Потому что сейчас тут нечего делать. Тут уже все вот так вот красиво. Все сделано. Обычный дом. Даже само вот это удивление. Вот смотрите, вот. Обычный дом. Но заходишь, просто пустое место, нажимаешь на кнопку, прыгаешь сюда, так, чтобы люди приземлялись сюда, как дримы. Так вот, приземлился. Просто так вот, чтобы они по центру вот так вот прыгали и не переживали. Вот такое вот еще помещение небольшое. Это да, это, ну и что. Ничего удивительного. А потом вот сюда вот так вот еще полагаешь. И вообще офигеваешь. Под обычным домом, повторяю. Поэтому фиг, где такое встреча. И Ребята, вот если вы думаете, то что на моем серии вот если вы зайдете сюда, то тогда у вас не будет ни госдумы, там ни вот каких-то пожарных частей то вы очень сильно ошибаетесь. Потому что все это я могу вам предоставить. Все ресурсы для этой постройки. И, и даже сам могу построить. Особенно вот эти вот заборы. Только не делайте, пожалуйста, деревни свои огромные. А то, потому что у это очень долго будет. Надо будет делать. Так, и бункер, все вот это я могу вам предоставить. Какое вот огромное, такое вот огромное тут пространство. Фига себе тут вообще, это все вот за этой вот шахтой скрывается, вообще не видно, что вот тут это, и тут уже бам, вот это, вообще не видно вот этой лестницы, она так скрывается. Фига тут лавы, очень много. Ну, обсидиан. Была лава. Стало обсидианом. Так. Тогда можно еще как-то сделать всякие декоративные штучки. Уже тут я пока что не знаю, что делать. Тюрьму! Все, понял, принял, обработал. Так, сколько тут высотой? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тогда можно сделать двухярусную тюрьму. Ну, точнее, тюрьма вот тут прям будет. Вот так вот она тут будет вот посюда подходить. Вот тут будет заход на второй этаж. Да, тут будет и вот эта двухэтажная тюрьма вот она тут будет уже кончаться Отлично Можем даже вот тут Сделать что-то типа окошек еще вот тут. Что? Ладно. Показалось, что там ник какой-то просто был. Так. получается тюрьма готова принимайте работу и как всегда уже идет видео полчаса а мы уже идем с вами прощаться так тут вот сейчас надо выключить если очистки не будет церкви описанцы надеваем и прощаемся ну что, ребята, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Максим. Вы были на канале Шампончи Геймс. Всем удачи, и всем пока-пока.